От доброго здравия, уважаемые друзья! На связи с вами Мошкин Владимир. Мы сегодня опять будем разговаривать о криптовалюте Призм и о построении структуры сети пользователей криптовалютой Призм. Существует два построения. Это построение солнышком и это построение паровозом. То есть два э, таких вот течения каждый человек выбирает сам каким образом строить свою структуру либо паровозиком один за другим людей подключать либо строить в ширину э, по кругу вокруг себя первую линию потом будет второе кольцо эти третье кольцо как вот хороводы люди водят то есть вот два таких построения Сразу же предупрежу, не то что предупрежу, а просто хочу сказать всем, кто будет писать хорошие отзывы по этому поводу в отношении меня, и те, кто будут писать отрицательные отзывы по отношению ко мне, я сразу обеим сторонам говорю, что я ни за тех, ни за других. То есть у меня используется в структуре, и паровозное построение и солнышком и этот выбор каждый человек делает сам я не вмешиваюсь в закон свободы воли я не навязываю людям что вот строй и только так или только так у каждого есть выбор как ему строить структуру поэтому у меня в структуре призм при построении используется и те и те способы, потому что я за объединение людей, а не за разъединение. Но сегодня я буду рассказывать о минусах построения паровозом. В следующем видео я буду рассказывать <coughs> о плюсах и о разнице плюсах минусах, где их больше и так далее. То есть будет серия видеороликов в какой промежуток времени я не скажу просто я записываю ролики всегда тогда когда приходит время то есть по знакам вот для записывания сегодняшнего ролика у меня был знак в виде прихода в skype человека александр пронин с которым вот я вам показываю переписку который сегодня мне там пытался что-то объяснить навязать и либо объяснится почему он ушел в паровоз ну и так далее и тому подобное давайте сначала прочитаем переписку ну то есть здесь человек по правовед сибири обращается и вот он спрашивает 21 декабря это началось и вот он мне неделю вопросами заваливал здравия владимир скажи по призму ты используешь систему паровоз или подключаешь всех к себе я вам пишу здравия как хочешь так и подключим владимир здравия по выдаче кредитов еще информация актуальна какие документы Ну то есть как бы вот человек задал 21 декабря вопрос я ему ответил не потом в субботу сегодня уже с, э, среда у нас получается. Нет, сегодня уже четверг. Давайте посмотрим. Что-то я уже заработался. Да, сегодня четверг. То есть вот с такими большими промежутками человек э, выходит на общение. Здесь он спросил про кредитную историю. Сами прочитаете. Я тебе вконтакте скидывал видео про паровоз, не смотрел. <къем> я ему пишу, я в курсе про паровоз. Что ты про это думаешь? Вот мне часто задают вопрос, скидывают какой-то ролик, да, там про политиков, про Путина, про бизнесменов, там еще про кого-то и спрашивают, что ты об этом думаешь? И я задаю один и тот же вопрос всем. Ты сам-то что об этом думаешь? Для чего чужое мнение? Вот мне не нужно ничь мнение. У меня по каждому поводу свое личное мнение и отношение к той или иной ситуации. Ну, видите, как бы люди, большинство ведомы, их вводят авторитеты, и они постоянно у авторитетов спрашивают. А ты что думаешь? И вот если авторитет говорит, что вот так вот думаю, то все, и человек принимает эту позицию. Ну так проще жить чтобы было потом на кого спихнуть что вот мне посоветовал вон тот я вот так вот сделал и меня отжарили и потом винить всех кроме себя что ты сам этот выбор делал ну вот так вот поступают люди <coughs> и вот александр пишет я думаю это отличный способ подключить к сообществу максимальное количество людей так как хороший рост получают не только лидера еще простые люди <coughs> коих 98%. Соответственно, и рост системы будет порядком выше. Да и люди сами из обычных структур уходят в паровоз. Это факт. А для замены платежной системы нам нужны все. Так, давайте разберем э, вот этот кучу вот этих э, слов на конкретные небольшие фразы и категории. Я думаю, это отличный способ подключить в сообщество максимальное количество людей. Так как хороший рост получают не только лидеры, а еще простые люди, коих 98%. Соответственно, рост системы будет порядком выше. Так, теперь <связывая> разберемся. Если люди, 98%, как он говорит, ин инертны, не хотят ничего делать, суетиться, в паровоз вступают по тем мотивам, что... Человеку не надо ничего делать, под него построят структуру, и он будет получать бабло. То есть мы своими же действиями порождаем целое стадо лентяев, которые ничего не хотят делать ни в этой жизни, ни в призме, ни в паровозе, ни на работе, ни в семье. Ответьте мне на вопрос, такие люди нахрена мне нужны в команде? Просто вот это мясо. Которая просто будет болтаться. Я вполне серьезно вам говорю. Если вы хотите вокруг себя видеть, если вы вокруг себя видеть алкоголиков, тунеядцев, наркоманов. Ну, занимайтесь тем же самым. Просто общайтесь с такими людьми. И вы сами рано или поздно этим, таким же человеком станете. Если вы себя окружите кучей алкоголиков. Вы сто процентов будете сами алкоголиком. Окружите себя наркоманом, будете наркоманом, рано или поздно вы на это все, сподвиг... они вас подвигнут. И здесь то же самое. Хотите строить динамичную, эффективную сеть, окружайте себя успешными людьми, те, которые хотят развиваться, совершенствоваться, хотят изучать новые знания, постоянно э, получают новую информацию, э, постоянно новые привычки все формируют. Вот успех а окружать себя всякими э, ленивыми, невменяемыми там и так далее, которые там двух слов связать не могут, которые там э, делать ничего не могут, ничего не хотят делать. Мне зачем такие люди в команде? Вы знаете, сколько вы на них потратите время? Сколько вы потратите? Мы сейчас все это всё в цифры переведем и вы посчитаете, сколько вы построите и сколько вы заработаете. Сто лет будете строить призм, если вы будете вокруг себя сосредотачивать вот таких э, людей. И не нужно решать за большинство. Я общался с некоторыми людьми э, такого статуса, которые там побираются, монетки собираются, со стаканчиками стоят. И поверьте мне, куда вы их не зовите, в какой паровоз не зовите, их устраивает их жизнь. Ему нравится просто стоять, ничего не делать. Собирать монетки. Сейчас, кстати. Рабочий стол. Вот. Это вот как раз для тех, кто хочет пассивный доход. Вот это пассивный доход. Никого не надо приглашать. Никому не надо ничего рассказывать, не надо по кнопкам стучать, регистрации проводить, не надо видеоролики записывать, не надо людей в социальных сетях добавлять, не надо даже самому регистрировать социальную сеть. Вот это пассивный доход. Вот пожалуйста, вот ему идите и объясните, что давай будешь участвовать в призме, вот эту тарелочку будешь засовывать в призме. Пожалуйста, вот создайте себе команду из таких людей. И я человеку говорю просто: ну, Блин, проблем-то нету. Если ты считаешь э, вот эту технологию выгодной для себя, так участвуй, предлагаешь делать. И дальше ему я поясняю, что у меня в час по 30 человек регистрируются. Попробуй, запихни их в паровоз за час. Ск столько людей на одного человека по 2 часа уходит. Это развитие со скоростью гусеницы и черепахи. Вот он пишет. Зачем самому все делать? Видите, человек уже сразу скидывает ответственность в себя. Зачем самому все делать? В этом суть командной работы. Все за тебя сделает команда. А команда кто у нас? Это вышестоящий наставник. В виде Володи Мошкина, там еще других людей. Михалыча, там Алексея Муратова, там Максима Штифюка. И остальных ребят, которые за всех херачат, работают. Базара нет, что? они же вам все построят, всю структуру, а вы будете сливки собирать. Только еще потом будете э, комментировать вот подобные видео, которые я сейчас записываю, и поносить людей. Вот что могут те, кто не хочет в этой жизни шевелиться. Особенно с такими еще на войну ходить. А что я посижу в окопе, ты иди там постреляй. Я представляю, если бы во Вторую мировую войну наши предки в таких же взглядах придерживались паровозных. Ну, паровоз я не имею в виду именно какую-то команду, там каких-то людей. Просто я сейчас разговар... веду диалог о вот этом че... Александре, который мне вот пытается убедить меня в том, что э, кру круто участвовать в паровозе. Круто участвовать в паровозе, не спорю, но с активными людьми. Но с активными людьми можно участвовать во всем угодно. В соревнованиях, там в пинбол играть, в футбол играть, сети строить. Вопрос-то в качестве людей, которыми вы себя окружаете. А он начал с того, что там мы там будем там 98% людей стада там привлекать в паровоз. И, оно, и они там все будут довольны, и там у нас будет расти дикая структура. Да если ты привлечешь тысячу черепах, в свой паровоз, выстроишь их в линию и что дальше-то? У тебя сейчас этих черепах тысячи и через пять лет их будет тысяча и больше не станет, если только меньше их не станет. Вот о чем речь. Вопрос-то не в схеме, паровоз или там солнышко, хоровод там, а вопрос-то в том, что с кем строить. Вопрос в людях, с кем строить сеть, призм или друг, любую другую сеть. Зачем все делать, самому все делать? В этом и суть командной работы. Что можно передать час обязанности человеку в структуре ниже, а самому заняться новым паровозом? Так ты один паровоз сначала построй. То есть предложение с кучей противоречий. То есть передать обязанности ниже, а потом э, самому другой паровоз строить. Если ты пришел в паровоз, ничего не делать, там, что за тебя все команда сделать Ну, то есть человек противоречит сам себе. Я им пишу, так вот и занимайся, я же тебе об этом и, и говорю, инициатива, идет бьет инициаторы. У меня уже 20 паровозов в первой линии за двое суток. Два часа я всего поспал. Ну и там далее так ну, подобное то есть э, переписка. Сейчас я просто не хочу даже тратить на это время. Тут всем все понятно. Вот что такое пассивный доход для любого сетевика. Вот набирайте себе таких. Вот он пассивный доход у вас в тарелке. И здесь я просто вам хочу показать, как строится паровоз. Вот вы первый. И приглашаете к себе людей. И выстраиваете их всех в одну линию. Ну, во-первых, как бы... Если вы о надежности, да, сначала поговорим. То есть, если вы, допустим, представим, что вы спускаетесь по скале на веревке, как вы себя будете чувствовать? На одной веревке себя будете чувствовать безопасно, если, или если у вас есть еще несколько веревок страховочно, на случай того, что, что если эта веревка порвется, но, ну, естественно, когда у вас несколько веревок, и давайте перейдем к тому, что эти веревки рвутся. Первое. Представьте, что вот вы набрали 100 человек. Вот до Марии, да? Вот у вас 100 человек. Вы там этих не знаете. То есть вы, Иван, Сергей, Виктор, Ольга, Григорий, все эти люди приглашают своих людей, которых вы не знаете. И все выстраиваются в одну линеечку в паровоз. И, например, вот вы там быстренько вот там... 10 человек, еще по 10 пригласили, и все, у вас 100 человек. Ну, какое-то время вы заняли, зарегистрировали. То есть вот э, Мария, да, и 100 человек у вас. И чем больше у вас людей вот в этой линии, и тем быстрее у вас вроде бы строится паровоз. Да, классно, круто. Я, блин, вообще очень рад что есть система паровоза, можно так быстро там, построить там, до 888 глубины. Потому что э, считается вознаграждение по структуре, имеется в виду, э, все, кто до 888 глубины, их товарооборот является для вас групповым товарооборотом влияет на скорость вашего парамайнинга. То есть на скорость увеличения ваших монет, на их рост. До 888 глубины. Вот это 889 человек, его уже объемы на вас никак не отражаются Это для понимания Ну как правило эти мы покажем Я покажу где их смотреть Все это сами прочитайте Так вот Первый недостаток Вот представьте 100 человек У вас выстроилось быстренько там Ну буквально ну не знаю за неделю по 3 человека в день там, По 5 человек в день там 10 там каждый там пригласил по 2-3 ну то есть ну быстро но ну, у меня быстро там ну, за неделю у меня там 150 человек структуры но ну, у меня по-разному строится но ну, представьте что вот ну 150, 100 человек у вас э, за неделю все паровоз выстроился и самое то, что не на есть главное что вам нужно каждого то есть вам нужно всем знать всех. То есть вот этого на сотой глубине человека знать. Потому что под него нужно следующего регистрировать. Потом под этого следующего. Потому что только вот этот человек может этого пригласить. То есть их нужно еще познакомить. Состыковать вместе. Вам. То есть вот Марии нужно, вернее, вот мне, чтобы Иван Сергея под себя подписал, мне нужно познакомить Ивана с Сергеем, если я Сергея приглашал. То есть нужно состыковать меня, живущего в Красноярске, Ивана, живущего в Москве, и Сергея, живущего в Владивостоке. Во временном интервале, чтобы мы втроем в скайпе связались и все процедуры, как потому что Сергей новичок и Иван тоже вчера буквально в призм зашел и еще не все целиком понимает. И мне нужно вот их состыковать, чтобы провести вот эту операцию Регистрацию в призм, покупку монет и так далее и тому подобное Верификации и тому подобное Я вам скажу, что кто это делал, тот меня поймет На одного человека, если вы вот просто вдвоем связываетесь Уходит по 2 часа Час, полтора, два для того, чтобы Бывает целый день уходит по несколько подходов чтобы человека просто зарегистрировать, завести, все объяснить. Потому что люди просто не понимают там элементарных вещей некогда. У них работа, у них мозг забит чем-то. Я, ну я не знаю. То есть столько геморроя и проблем, чтобы завести одного человека, даже видеоинструкции, там записанные пошаговый алгоритм действий, ну по, по нему даже люди несколько дней заходят. Хотя элементарные вещи не сложнее, чем канал на ютубе создать или зарегистрировать социальную сеть ВКонтакте, там себе страницу, понимаете? И то, то есть это люди, которые там, ну, с опытом работы в интернете. Вот так вот, ну, как бы происходит реальность. Я говорю сейчас о том, что есть теория, которая классная. Есть практика реальной жизни, и я сейчас вам говорю о практике, потому что я практикой, свой личный опыт сегодня вам передаю и всегда передаю только свой опыт. И вот представьте, что вот это с тремя людьми там тратится столько времени, суеты, чтобы все это состыковаться, да там каждому пояснить, кто-то спит в этот момент, кто-то на работе, третий вообще э, еще не проснулся. То есть, как бы кто-то только вот проснулся, чай пьет. То есть, разные территории, то есть, все происходит, ну, по интернет-пространству. Стыкануться порой, ну, очень сложно. Если все люди где-то там работают на какой-то работе, либо семейными вопросами заняты, либо бизнесом и так далее. И что происходит? А предста... Это я вам рассказал про трех, да? А представьте, когда здесь 100 человек стада. Целое стадо 100 человек стадо в хорошем смысле слова я не имею в виду, что животных а просто так выражаю, что это просто толпа такая и вот эти 100 человек в день допустим каждый приводит по 10 новичков Ну если вот у всех прет бабло у всех там все увеличивается майнится, там денег просто как грязи там вот у всех всем нравится пользоваться приm все там ура там, естественно у таких людей там но ну, они будут просто кричать об этом на каждом углу и пусть даже вот 10 новичков каждый приведет из этих 100 человек за день но наступит такой момент рано или поздно вот на этой глубине на этой глубине но я просто говорю что рано или поздно этот момент наступает потому что это мой опыт у меня такое на сегодняшний день и вот эти 100 человек пригласили 10 человек и вот 1000 человек у вас записано в очередь то есть вот 100 человек, да, и под Марией вот сюда очередь 1000. Кого из них поставить? То есть у вас список 1000 человек. Все вам сказали, вот моего человека поставь. Сергей звонит Марии, говорит, моего человека первым поставь. Виктор звонит Марии, говорит, нет моего человека, надо первым ставить. Ольга звонит, нет моего человека в первом надо ставить вот сюда. Начинаются споры, кусалова, там какие-то взаимоотношения, там, у кого лучше с Марией взаимоотношения, того она первого там и заведет И так далее и тому подобное То есть уже происходит разделяя властвую Но пусть даже не будет этого да, И все тысячи человек будут зарегистрированы, никто не будет ругаться Тысячу человек за сутки вы зарегистрируете? Вот скажите мне, я посчитал в сутках 1440 минут 1440 минут делим на 1000 человек получаем 1,44 минуты требуется для того чтобы зарегистрировать одного человека чтобы за сутки всех успеть завести в паровоз вот сюда выстроить это значит что на каждого человека вы должны потратить не более чем 1 минуты 26 секунд все и приступить к следующему за одну минуту 26 секунд вы даже деньги на Nix money не заведете вы даже кабинет не зарегистрируете за это время то есть вы реально просто не успеете вот за час 26 минут вы можете поэтому считайте сколько времени вы будете строить там до 888 глубины ну я не знаю то есть пока у вас до суда это все дойдет если вы собираетесь там каждого там передавать, участвовать, вести эти списки, ну, не знаю, за год, может быть, ну, за год вы точно как бы до 888 глубины построите. Просто это, ребята, я говорю, это физический мир, привязанный к времени. По теории, по рисунку, классно, да, вот если все выстроятся в линию, там до 888 глубины, и все будут получать бонус. Но есть физический мир в сутках 24 часа. И вы не сможете больше сделать людей, э, зарегистрировать в паровоз за сутки, столько, сколько позволяет вам 24 часа в сутки. А это в минутах и в секундах времени. То есть... Непрерывно не, не есть, не спать Это если вот еще не есть, не спать То вы вот столько сможете сделать То есть вот этот вариант не канает Я сам с ним столкнулся Я проверил Поэтому я вам сейчас говорю Что невозможно Вот это осуществить Следующее Второе Представим, что 888 человек Купили по 10 тысяч монет для чего это представлять так а почему а потому что мы видим что скорость роста количества монет по табличке зависит от количества монет у вас самого в кошельке вот количества монет из процент в сутки роста и от количества монет у ваших партнеров ну, то есть у всех, кто у вас в паровозе, ну и я такое думаю, ну давай я посмотрю, представлю, что пришло время, да? Так, поменьше маленечко. Представим, что пришло время. И в паровоз у меня зарегистрировалось 888 человек. Все замечательно. Отбросим, мы закроем глаза на вот этот первый пункт. Там. Все, 888 человек у меня пришло в паровоз. И все эти 888 человек на счет себе положили 10 тысяч монет. На сегодняшний день 10 тысяч монет это 600 тысяч рублей. Я задаю вам каждому вопрос. Какова вероятность того, что... Каждый из 888 человек положит 10 тысяч монет. Вот какова вероятность? Пусть даже не все 888 человек, пусть половина, пусть 30% положит 600 тысяч рублей. Какова вероятность? Ну, каждый сам ответит на этот вопрос. Но пусть представим, что, блин, вокруг меня там одни богатые люди. Там у всех там по 600 тысяч рублей просто валяется там по карманам, там везде. И вот эти 10 тысяч, ой, 888 человек положили по 10 тысяч монет. Берем, умножаем 888 на 10 тысяч и смотрим, сколько у меня монет в структуре. И получаем, у меня в структуре будет 8 миллионов 880 тысяч монет. И я смотрю по таблице, сколько у меня будет бежать от миллиона до 10 миллионов. У меня будет коэффициент умножения 3. То есть счетчик у меня будет крутиться в три раза больше. То есть вот в два раза от тысячи монет и от 8 миллионов Монет у меня будет в 3 раза То есть на плюс там 0 Вот считаем на плюс э, Там э, получается у нас 3.05 минус 2.18 3.05 минус 2.18 На 0.87 Всего лишь будет прирост Даже не плюс единичка это вот при этом идеальном состоянии. То есть для того, чтобы у вас счетчик вот крутился на максимум. То есть, я к чему говорю, хочу вас, э -э -э вашу логику привести? К тому, что вот я сам лично хочу, чтобы у меня я выжимал максимально из того, что я делаю. То есть я хочу прийти к тому, что у меня будет такое количество монет от 500 тысяч монет как минимум, то есть что у меня будет на в своем кошельке 500 тысяч монет и в моей структуре будет сколько тут 1 миллиард монет, чтобы у меня был вот такой большой коэффициент, максимальный коэффициент э -э парамайнинга. Сколько это, давайте считаем 0.33 умножаем на 4.37 Получается 1,44% в день на 30 дней в месяце. 43% в месяц, чтобы у меня был парамайнинг. Кто хочет? Кто из вас хочет? Я хочу, чтобы у меня был 43% парамайнинг в месяц. Но у меня его не будет при построении паровоза. Почему? Да потому что уже... Если мы в идеале представим, что 888 человек в глубину у меня в паровозе будет, купит каждый из них по 10 тысяч монет, заведет по 600 тысяч рублей каждый, то я всего лишь-то буду иметь 3.05 коэффициент, вот этот. А это сколько у нас будет денег? Запоминаем, 43% максимальный. Здесь 3.05 умножить. Берем. У нас, у нас же у всех 10 тысяч монет. Вот 10 тысяч монет умножить на 0.21. Вот коэффициент 0.21 э, равно 0.64 и умножаем на 30 дней. И всего 19% в месяц. То есть всего 19% в месяц у меня на мои 10 тысяч монет будет прирост. Я хочу, чтобы у меня было не 19%, а 43% как минимум. Вот на вот этой вот теме я хочу. Вот и вся разница. В почти в два раза с лишним при вот этой схеме я получаю выхлоп. Вот при вот этой схеме Построю до 880... 888 человек это при условии если все купят 600 на 600 тысяч рублей вот такие вот дела это еще один из минусов который это тупик к которому вы рано или поздно придете вот к этому тупику если вы будете даже вот так вот напрягетесь и быстренько выстроите 888 человек это потолок ваших мечтаний я подписал Дальше мы идем. Третье. Вы уверены на 100% в том, что никто из 888 человек не убежит со своей структурой в другой проект? В параллельную ветку. Причины? Простые. Давайте перейдем на личный кабинет. Так, личный кабинет. Ну, давайте вот здесь зайду. Там уже просто открыто. Вот личный кабинет, да? В котором можно каждому увидеть телефон, почту. Посмотреть в структуре, у кого телефон, почта. То есть сделать робот, который спарсит эти все номера. Развернет. То есть автоматически. Вам не надо даже ничего руками вручную это делать. И все. Всех людей с вашей структуры просто уведет которую вы построили, уведет в свой другой проект. Это я возвращаюсь к тому, что к веревкам, альпинистским веревкам, когда вы на одной веревке висите, или когда у вас этих веревок много, и вы подстрахованы. И представим, что да, мне скажут, что вот можно же еще тут второй, третий, четвертый паровоз строить, шестой, седьмой. Да вопросов нет, конечно. Они... в. Вот это все сгладят то, что я вам говорю, вот эти все паровозы. Но представьте просто ситуацию реальную. Опять же вернемся в материальный мир из виртуального, который там из, э, просто основан на теории, в реальный мир. Вот, допустим, Мария вышла замуж. У нее муж тоже, э, они познакомились, допустим, на балу на какой-то встрече, на какой-то конференции по призму международной, на каком-то отдыхе, где все собираются строители призм. И у Марии завязались отношения с человеком с параллельной структурой, у которого вот эта структура много раз больше. Мощнее он лидер там, ведет людей. И они с Марией решают, что, Мария, давай ты своих людей вот этих, которые под тобой, мы их всех... Переводим ко мне и у нас еще там больше получается структура И мы будем получать вот эти вот 4.37 коэффициент Бешеные проценты, 0.33% парамайнинг в месяц на нашем кошельке Я там тебе кошелек еще денег закину там и так далее и тому подобное Я это встречал, ребята Практически, вот ну просто каждый год в различных сетевых проектах. Когда у людей рушились структуры из-за личных отношений. Когда люди женились. И структура просто уходила в другую сторону. В ту или иную. К ней, от нее и так далее. Но всегда к более сильному. И все. И все, что вы вот это вот строили. Вот это вот. Вот это вот. Внизу, на бесконечной глубине Ваши старания Которые вы при... вот все вот эти 100 человек Прикладывали, чтобы Марии построить структуру В один прекрасный момент Просто все остались с носом Потому что Мария вышла замуж То же самое касается там Смерти людей Там Умер человек, по наследству Передал свой личный кабинет Люди ничего не понимают там, У них там каким-то Мошенническим путем там, отобрали это все, там переманили в другое место там, и так далее и тому подобное. Допустим, была встреча, да, и там Иван э, с Марией э, друг в друга врезались на автомобиле, там парковались где-то на парковке, на этой почве поругались, все там, по, по вертикали, с кем-то испортились отношения. Вы вот просто сами представляете, вот у вас 888 человек вертикаль. Все друг друге заинтересованы. Но жизнь так устроена, что на ровном месте кто-то кому-то занял денег, не отдал. Кто-то где-то там как набухался друг другу, там лицо разбил, там не поделил женщину или еще что-то. Вот на каких-то корпоративах, на каких-то совместных мероприятиях 888 человек у кого-то с кем-то в вертикали испортились отношения. Допустим у Евгения с Марией. И Евгений просто из-за того, что у, нее, у него с Марией испортились отношения, он просто перешел в другую сеть. Все, просто взял всю структуру, забрал и перешел. А вы ее строили вместе. То есть, я вам сейчас говорю, что это не очень надежно в долгосрочной перспективе. А если мы говорим о том, что призм должен быть призм ну, должен распылиться по всей планете все страны все люди все миллиарды людей должны в нем участвовать это конечная цель чтобы все пользовались э, призм криптовалютой призм чтобы у всех в кошельках были деньги чтобы все были самодостаточны успешны и так далее это бесконечность то есть человеческая жизнь бесконечность то есть вы строите бесконечно большую на всю жизнь с передачей по наследству сеть. И в ней за это время, за год, за два, за десять, могут произойти вот эти разные события. И если они все привязаны на одной веревочке, как бусинки. Приведу пример просто. вот Берете бусы. И вот где-то в одном месте оно рвется. Все бусы у вас с вашей шеи слетят. Просто слетит все. Все. Все в тартарары уйдет. Вот о чем вопрос. Финансово классное построение. Выгодное всем. Даже лентяям очень выгодно. Вот он никого не пригласил. Сам сюда встал. Под него все построили. У него бабло рекой. Все замечательно. Но есть реалии жизни, от которых вы не уйдете. Как бы вы со мной сейчас не спорили. И там пена изо рта у вас не шла, Там доказывали мне обратно. Я привожу вот простые вещи реальный дальше э, идем к четвертому моменту в том что вы никогда не будете получать партнерские вознаграждения до седьмой глубины переходим у нас в личном кабинете э, обменника призм есть вот такая информация по партнерской программе. С первого уровня 10% в реферальных. С треть, со второго уровня 3%. С третьего уровня 2%. С четвертого 1%. С пятого 1%. И это проценты не с человека. То есть эти деньги выплачиваются не как в сетевом маркетинге с человека. То есть человек если купил 1000 призм, У него на счете 1000 призм. Вот они. Счетчик бежит. Вам платит обменник за построение сети, за пользование обменником. Почему обменнику это выгодно? Да потому что через обменник проходит много-много-много-множество транзакций через его кошелек. Соответственно, на обменнике кошелька вот такие суммы проворачиваются. Какой коэффициент у обменника роста? Вот такой. Большой. И в кошельке обменника происходит такой же процесс парамайнинга. И за счет того, что у него крутятся большие обороты, у него парамайнинг, вот этот рост, очень быстро. Здесь просто 1, 2, 3, 4 щелкает, 10, 20, 30 там щелкает. И за счет вот этих вот процентов, за счет консолидации в одном месте оборотов, обменник выплачивает вам вот эту партнерскую легко за счет объема соответственно если я активный человек у меня много активных людей я выстраиваю это все солнышком то есть не в вертик не вниз там вот то есть все вот я после григория я уже там не получаю никаких вознаграждений. То есть, ни от Марии, ни от Евгения, ни от Александра. Хотя я на них трачу время. А вознаграждений у меня нет. Да, есть у меня там какое-то в будущем э, перспектива, что вот у них будет там много монет в структуре. И я там маленький-маленький рост коэффициента. На доли-доли процентов получу. Всего лишь доли-доли-доли процентов. Ни один, не два, не три процента. А всего лишь доли-доли процентов. Когда это будет? Через 5-10 через лет? Через 5-10 через лет, когда вот эти вот Александр, Кирилл, другие люди, там Евгений, Мария, там построят паровозы, там себе еще дополнительно они, там мне дадут объем со структуры. Да нет. Вы живете сегодня, вам нужно кушать сегодня. Я вот пригласил Ивана, да? И смотрим. Так, так, так, плюс семь, сорок пять. М -м -м, Зачисление, зачисление, в чем? Вот. И у меня произошло, то есть я пригласил человека. Он на 1000 призм зашел. И я получил 100 тысяч, 104 э, доллара. Это 6000 рублей партнерское вознаграждение. которое у меня вот сюда на счетчик упали. Понимаете? То есть зайдет человек на 10 тысяч. Я получу 1000 вот сюда к себе прирост. И что у меня произойдет? У меня увеличивается свой личный кошелек. От той работы, которую я сделал сам. От меня зависит мой успех, а не от того, кто когда-то там кого-то в глубине, там кого-то пригласит вот к этим цифрам. Я тут сразу же в режиме реального времени, получая реферальные партнерские вознаграждения, увеличиваю объем своего кошелька. Не имея даже, вот я даже имею всего лишь один призм, нету у меня 600 тысяч рублей, как пример, да? но я могу пригласить людей и от них получить партнерские вознаграждения на обменнике. У меня увеличится объем, я, у меня увеличится капитализация денег, и это зависит от меня, а не от Маши, Феди, Ивана, там и еще каких-то людей, которые могут вообще никого не приглашать, могут вообще не строить сеть, а просто там ну забить на это все и ждать, когда у них там паровоз выстроится. Вот о чем речь, что я все контролирую сам. Своими руками, своей головой, своими действиями, поступками. Они а не надеюсь на то, что кто-то мне построит паровоз там, и я буду сидеть вот на этих коэффициентах. Я вам привел пример. 888 человек. Когда эти 888 человек у вас, вот эти 888 человек, которые вы в паровоз быстренько построили паровоз, и сколько вы будете ждать, пока эти... Люди по 10 тысяч монет закинут себе, по 600 тысяч рублей каждый. Сколько лет пройдет? Ну, я думаю, много. Пока вы дождетесь, чтобы хотя бы вот к этому коэффициенту подойти. Вот. Не говоря уже про этот коэффициент. Поэтому, друзья, я подытоживаю сегодняшнее видео о недостатках схем участия в, при построении паровоза. О том, что... Просто теоретически считая цифры идеальную схему, что там все будут подключаться, все будут ложить собственные деньги, не ложить, а покупать монеты призм, там будут других людей вот, приглашать, дополнительные веточки строить. Это все в теории замечательно. Но на практике совсем другие вещи происходят. Реальная жизнь привязана ко времени. Привязана к личным отношениям, привязана к свадьбам, к женитьбам людей, к их ссорам, к их разочарованиям и так далее. И я хочу вам показать еще один момент, на который обратить внимание. В чем плюс построения солнышком? В том, что вы не получите 18% в паровозе. Сразу же. Сразу же, после того, как у вас люди проплачиваются. И через 7 дней начисляется партнерские реферальные вознаграждения. Вот до седьмой глубины. На 7 уровней со всех своих структур вы получаете партнерские вознаграждения. От этого у вас увеличивается свой собственный кошелек. И у вас тут же растет коэффициент Процент парамайнинга И у вас одновременно растет коэффициент вот этот Потому что группа людей у вас увеличивается И у вас увеличивается То есть при построении солнышком у вас динамично растет Во-первых, свой кошелек Плюс кошелек в структуре Он динамично растет когда вы строите паровозом, у вас растет только вот это. У вас свой собственный кошелек от паровоза не растет. Потому что вы не получаете партнерских вознаграждений. А партнерские вознаграждения, я вам показываю, это 18% от оборота структуры до седьмой глубины. 18%. Покажите мне здесь 18%. 012, 014, 018, 021. Доли процентов. Кто умеет вот это все считать, понимает реальную жизнь и осознает, тот поставит лайк под этим видео. Те, кто будет там, мне доказывать обратное, там, пожалуйста, пишите в комментариях, приводите свои доводы. Там, записывайте опровергающие видео обращения. Я же не против, я говорю, я не против ни за ту, ни за другую систему. У меня в структуре и паровозы строят, и просто строят солнышком. Я никому не утверждаю, сделай только так, и делай только так. Я показываю всего лишь сегодня вам, каждому из вас, реальные из жизни случаи, которые происходят каждый день, когда у вас структура большая. Почему я это могу утверждать и анализировать? Те, у кого нету, не было сети, те, понятно, там, они могут чего-то, фары не врубить и не понять. Личное дерево приглашений. Ой, структура и бонусы. Вот, приведу пример такс-фонда. И при... здесь возьму 500 человек, а здесь там, ну, до 30 глубины. Просто, то, есть, то, что у меня большая сеть Я хочу вам показать Видим, да, 500 человек на одну страницу Записи на одну страницу Вот они, 500 человек И таких э, Страниц 9, да Ну, округлим 10 5000 человек У меня структура В таксфоне В таксфоне я зарегистрировался э, 18, 17 августа это у нас сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. За 4 месяца. За 4 месяца структура 5000 человек. Это каждый месяц в среднем, если мы берем линейно делим, 1000 человек прирост. 1000 человек прирост. Поверьте мне, с такими большими структурами, построенными за такой короткий промежуток времени, я понимаю, о чем я говорю. Я вот об этом всем понимаю, и это происходит вот здесь, в моей структуре, то же самое происходит. Каждый день между людьми вот эти все взаимоотношения. Что-то рушится, что-то умножается, но постоянно происходит. И не дай бог, если у вас какой-нибудь Григорий вот здесь в цепочке просто возьмет и соскочит в какую-нибудь степь. Или с ним что-то еще произойдет И вы будете строить свой паровоз опять с нуля Просто с нуля Уясните, что невозможно всем 888 людям доверить Какие бы они хорошие изначально не были У каждого человека есть температура плавления Завтра ему подкинули наркотики Посадили его в тюряжечку и он отписал свою структуру на другого человека. И структура под другим управлением. Доступ ко всем людям, к их персональной информации, к их почтам, к их телефонам. И все. И в другой хоровод их повели. В другую степь, в другой проект. Все. Начали раздербанивать. То есть я всего лишь вам показываю, что висеть на одной веревочке, на альпинисткой. Это не безопасно, ребята. Просто небезопасно. Классно, но небезопасно. Если вы экстремал, стройте паровоз. Я не экстремал. Я реалист, практик. Э свой личный опыт имею в построении сетей. Больше 10 лет. С 2004 года. Я строю сети. Поэтому в моей структуре Люди и так пробуют строить, и солнышком, и хороводом, и паровозом. Каждый как хочет, так себя и мучает. Я вам сегодня просто говорю реальность. Никого не заставляя, не вмешиваясь в ваши свободы воли, вы можете участвовать как хотите. Хотите, делайте как вот считаете нужным. Всегда, всегда так делайте. Но потом приходит момент, когда вы возвращаетесь там через год, через два, мне говорят, вот, а ты тогда вот говорил, блин, и вот так произошло. Ну так вот, чтобы не происходило, вы уже просто прислушивайтесь, просто прислушивайтесь и мерьте на себя опыт других людей, которые своими поступками доказали, что они делают правильные вещи. Зачем совершать чужие ошибки? не надо их совершать просто когда вы владеете информацией вы управляете всем благодарю всех за внимание за сегодняшнюю встречу за просмотры благодарю всех за лайки благодарю за тех кто будет ставить дизлайки за тех кто будет писать комменты хорошие либо отрицательные я все, все это признаю что есть день и ночь добро и зло это я все признаю все это понимаю, благодарю вас еще раз за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, показывайте это видео своим партнерам и пусть каждый делает свой собственный выбор. Никому не навязывайте никогда свою матрицу. До скорых встреч!